Всем привет! С вами канал Art Studio и я его ведущий Харли. Недавно я записывал видео о плюсах и минусах конструктора сайтов Wix. Сегодня же я хотел рассказать вам, как создать на этом конструкторе сайт. Это довольно легко и просто, так что поехали. Первым делом нам нужно перейти по ссылке ru.vix.com. И у нас открывается их сайт. Что мы здесь видим? Анимированный, анимированный фон, их логотип, название, кнопочка «Создать сайт». Но перед тем, как создать сайт, нужно зарегистрироваться на сайте. С регистрацией все понятно, я думаю, это просто, как на любом другом сайте. Так что сразу переходим к сути. У меня есть аккаунт, нажимаем «Войти». Вводим свои данные и нажимаем «Продолжить». И мы сразу попадаем на нашу страничку. Что мы здесь видим? Наши сайты, можно искать наш сайт или создать новый. Что нам и нужно? Нажимаем «Создать новый сайт». Система нам сразу же предлагает выбрать шаблон для вашего сайта. Чтобы выбрать шаблон, вам нужно определиться с тематикой вашего сайта. Тут есть категории. «Бизнес», «Фото», «Музыка» и так далее. И Или, если вы не определились с категориями, вы можете выбрать пустые шаблоны. Либо уже с нанесенными элементами, их расположением, или же совсем пустой шаблон, где с чистого листа, с нуля мы будем начинать создавать наш сайт. Давайте по категориям выберем какой-нибудь сайт. Допустим, «Бизнес» и, допустим, возьмем... Ну, давайте вот этот, юридические услуги. Что мы тут видим? Видим, цена бесплатна. Кстати, на Викс можно создавать свои шаблоны и предлагать их, чтобы их купили. Но ну, для этого нужно пообщаться с администрацией. Вот, что мы тут видим? О шаблоне мы можем нажать и прочитать короткую информацию о нем. А, кнопочка «Редактировать», перейти в редактор этого шаблона. И «Просмотр», то есть просмотреть, как выглядит сайт вообще с этим шаблоном. Так, ну, чего-то он у меня не грузится, но неважно. Нам нужен редактор. Заходим в редактор. Так идет загрузка. Итак, вот мы попали в редактор. Что мы тут видим? Начнем. Сверху. Слева сверху мы видим логотип Wix. Дальше идет меню страниц. Давайте разбираться с меню. Итак, у нас имеются здесь страницы, которые на данный момент существуют на сайте. Двойным щелчком мы можем переименовать эту страницу. Если мы зажмем и потянем, мы можем перемещать страницу по списку. На как, в каким номером она будет. Если мы ее потянем и сместим чуть-чуть вправо, она будет под страницей. Также, если мы нажмем вот на эту кнопочку, откроет, откроется меню. Здесь есть настройки страницы. Основные настройки – это название нашей страницы. А, так, неважно, <laughs> пускай он так называется. Так, а, скрыть, скрыть ее из меню или нет, и будет ли она главной. Также ее можно дублировать или удалить, если она вам не нужна. Дальше идут макеты страницы. Это стандартный макет с шапкой сайта подвалом сайта и основной информацией сайта или без шапки и подвала далее идет вкладочка доступ к этой странице он идет без ограничений с паролем то есть на страницу может попасть человек только имеющий пароль к ней или же только для зарегистрированных пользователей на вашем сайте и последняя вкладочка это вкладка SEO, то есть поисковой оптимизации вашего сайта. Здесь вам нужно ввести, как будет называться эта страница в поисковой системе, допустим, бизнес класс, и сразу на какой она вид будет иметь в поисковике. И можно ввести краткое описание страницы. Если пролистать ниже. Тут можно ввести также ключевые слова, по которым эту страницу можно будет найти. Ну, Есть ползунок «Скрыть ее из общего доступа или не скрывать». И также тут есть url страницы, То есть можно назвать ее, допустим, «Home» и «Сохранить». Теперь она будет сохранена под название вашего сайта Home. так смотрим дальше здесь есть вкладочка сайт тут можно сохранить если сайт готов пред, пред... выполнить предпросмотр сайта получить отзывы о вашем сайте но ну, это то же самое что опубликовать его чтобы его посмотрели и оценили также нам предлагают получить домен нашего сайта подключить премиум на сайт это все реклама посмотреть мобильную версию сайта что можно сделать также вот тут справа где выйти мобильная версия сайта это кстати легче чем лезть в меню ну и дальнейшие настройки тут не нужны ими... я лично ими не пользовался никогда так это инструменты то есть инструменты это то что мы видим слева и справа это фон добавить и так далее и Настройка именно каждого элемента, хотя ей можно не пользоваться даже. Дальше «Помощь». Снова уже «Подключить премиум аккаунта. Они везде пихают эту рекламу, чтобы вы поскорее купили у них премиум и отдали им деньги. А, можно уменьшить масштаб сайта и посмотреть, как он выглядит целиком. Две стрелочки назад и вперед. Это «Отменить или повторить действие, которые вы выполнили на сайте». Посмотреть мобильную версию или полную версию сайта. В мобильной версии вы также можете редактировать каждый элемент вашего сайта, перемещать его, трансформировать, так как мобильная версия сайта отличается от сайта, который будет отображаться на экране монитора. То есть у Wix сайты, точнее шаблоны сайтов резиновые, они подстраиваются под телевизор, под телефон, под планшет и так далее. Это намного удобнее, чем, допустим, если вы пишете сайт от руки, там нужно запариваться за это. Также все KMC-шки используют эту систему резиновых сайтов. Идем дальше. Есть кнопочка «Сохранить сайт», то есть вы сохраняете данный шаблон. Нажимая «Вам нужно ввести имя вашего сайта», то есть, допустим... Вот что я говорил, то что э, бесплатный домен будет слишком длинный и выглядеть как у вирусного сайта, то есть э, домен состоит из чего? Он состоит из названия вашей почты, на которую зарегистрирован аккаунт, дальше идет название конструктора, на котором создавался ваш сайт и далее идет название вашего сайта, то есть такой домен действительно выглядит как у какого-то вирусного сайта. Но ниши нам предлагают выбрать свой собственный домен. Если выбирать эту вкладочку, вы можете подключить уже зарегистрированный домен ранее или создать свой домен, ну, то есть купить его. Оплатить и купить. Если вы покупаете, то вы покупаете премиум план. Если вы покупаете премиум план, то платите дофига и бабла, ну, там, тысячи три, наверное. Поэтому мы выберем пока что бесплатный план. Сохраните и продолжите. Так, нажимаем «Настроить», снова вводим. Неважно, какой у нас будет домен в данный момент, и нажимаем «Готово». Нажимаем «Предпросмотр», и вот так вот выглядит наш сайт. Ну вот здесь вот у вас будет располагаться реклама на бесплатном плане, «Создать сайт на Wix». И внизу тоже будет реклама. Но вот так вот будет выглядеть ваш сайт. Здесь можно будет с вами связаться и так далее. Все, что вы расположите на сайте, чем можно будет пользоваться. Возвращаемся в редактор. Можно опубликовать сайт, он сразу появится в интернете. Поисковики будут заниматься его оптимизацией, просматривать его. И чем чаще вы его будете пополнять, тем выше он будет подниматься в поисковике. С верхней частью мы разобрались. Идем в левое меню. Что мы тут видим? Фон. На этой вкладочке вы можете добавить фон к вам на сайт. То есть, либо из предложенных, то есть, тут видео, допустим, можете добавить, которое будет работать. Или, возможно, фотографию. Ну, тут вы можете загрузить свою фотографию. Или из предложенных так также выбрать. Но запомните, чем больше у вас будет анимированного анимированной фигни на сайте, тем дольше он будет грузиться у некоторых пользователей. Я уберу просто цвет. Дальше идет вкладочка Добавить. Тут вы можете добавить на свой сайт текст, фотографии, галереи, полоски, боксы и так далее, социальные сети, контакты, все что вы хотите. Вам просто нужно выбрать нужную вкладочку, Допустим, я хочу добавить контакты и выбрать форму, которая вам нравится. И перетянуть ее на ваш сайт, в то место, где она будет располагаться. Когда вы добавили элемент на сайт, у него появляется менюшка небольшая. Здесь вы можете, допустим, указать email для данного элемента, чтобы вам сразу шли сообщения с этого сайта вам на почту, то есть вы синхронизируете свой email и вот контакты. Если вам кто-то напишет сообщение на этом сайте, оно автоматически, автоматически перешлется вам на почту. Ну и здесь более конкретно можно указать, что должны указывать пользователи и так далее. И что будет писаться, когда сообщение будет отправлено. Что тут еще есть? Настройки, а, ну то же самое. Также можно выбрать макет, если вам этот не нравится, вы можете развернуть его в другую сторону, выбрать дизайн данного макета и его анимацию, но, как я говорил, если добавлять анимацию к элементам, иногда она может глючить и не прогружаться, и это может выглядеть совсем некрасиво. Анимация появляется э, на сайте, как только вы прокручиваете до нее. Вот. Так, чтобы удалить элемент, можно нажать просто кнопку Delete. Переходим к следующей вкладочке, это App Market, э, то есть это приложение, которое можно добавить к вам на сайт предлагаемый VIX. Тут существует как бесплатное приложение и также есть платное приложение. Платное приложение можно активировать, если вы купите премиум план у них. Давайте посмотрим бесплатное. Это ВК, поделиться. Поделиться вашим сайтом ВК, там ваше сообщество, карты и так далее и тому подобное. То есть вам нужно просто нажать «Добавить на сайт». И снова добавить на сайт. У вас появляется кнопочка. А, так, перетянем ее сюда. Кнопочка Share. Вы можете изменить ее текст, вписать, допустим. Поделиться. Вот у вас кнопочка появилась. Нажимая на нее, пользователю открывается ВК и там оставить сообщение у себя на стене есть ну те же самые настройки. Макеты, как она может выглядеть, то есть вы можете настроить. Тут довольно детальная настройка элементов, то есть ее можно переместить в футер и оставить там. Вот. Ну и так со всеми элементами, которые вы бы хотели добавить на сайт. Тут довольно много бесплатных элементов. Переходим далее. Это так скажем, облако Wix, сервер, куда вы загружаете свои фото, видео, аудио, документы и так далее. У вас при бесплатном плане там ограниченное количество места, сколько-то мегабайт при платном плане у вас оно увеличивается до нескольких гигабайт. И последнюю вкладочку я разбирать не буду, так как это какое-то обновление, его добавили недавно и я его даже не изучал сейчас. Так, приступим к сайту. На сайте можно редактировать каждый элемент. Все, что здесь есть, можно подвигать, переместить, редактировать и так далее. То есть, если тут есть меню, вы можете его переместить куда-то. Если вам не нравится, что оно здесь располагается. Уменьшить, увеличить, настроить, поменять дизайн. Добавить анимацию каждому элементу можно. Выбрать макет, который, возможно, вам понравится. Вот. Если вам не нравится картинка на сайте, нажимайте заменить клипарт. Можете обрезать, наложить фильтр на нее, как в Инстаграме, если вам не нравится. А можете вообще свою картинку составить. Тут имеются геометрические элементы, из которых можно составлять картинку. Также есть уже загруженные клипарты. При э, редактировании текста она очень обширная. Тут можно выбрать размер шрифта. Сам шрифт, его, точнее его семейство. Можно так поменять <laughs> размер шрифта в пунктах, сделать его жирным, курсивным, подчеркнутым, поменять его цвет, поменять под ним фон, добавить в него ссылку, чтобы при нажатии на него будет, допустим, будет переход на другой сайт. Размещение его, создать маркерацию. Или добавить к нему какие-то эффекты. Ну и межбуквенное расстояние можно также настроить. Вот. Что здесь у нас имеется? Имеется header, а, шапка сайта, где располагается логотип компании и меню. Основная часть, где располагается слайдер, текст а, и так далее. Картинки. И Имеется также футер, а, где располагается... Социальные сети, кнопочки поделиться, о компании вашей что-то или о компании тех, кто создал этот сайт. И все, вот из этого состоит сайт. Что ж, на этой системе можно создать сайт-визитку, портфолио, лендинг-пейдж, рекламную страницу. Я думаю, на этом все. Спасибо за внимание. Если вам понравилось видео, ставьте лайки. Если вам что-то интересно, пишите в комментарии. С вами был Харли. Спасибо за внимание. Всем пока. До новых встреч.